Они... они понимают, что мы Сейчас проверю. Где был я был? Же никого даже не убил. Я в второй точке. А, блин, ты аккуратно внизу. А в третью ты, точку. Третью точку. Ну, третью точку. Третью точку. Третью не Третью Едем мы налево, чтобы мы вышли вот на эту вот дорогу. Забор приезжает сэ? Да, это забор проедем. Блин, так, по дороге туда. Стоп. Именно... стоп на дороге стоп. Впереди, впереди, впереди. Пихота правее, верни. Да, эти нормально. Лежит пулеметчик, красиво. Давай. Едем? Сейчас тоже сквозь скрыс... просто людей как по-моему. Не, я говорю, а, там вот семечку уже компадал. Это... Командир, что делаем? Стоим на твротку. Вперед, например, заходить. И... На дорогу сейчас Вперёд выйдем и наверное, чтобы развернулись мы прям туда. Все, стоп. Снимем, высматриваем. Кстати, тут двое трупов лежат. А, так давай задним ходом по дороге там на площадь, но ну, не машинка у а них а там танк. Прям на точке блокиат? Ну вот такая пехота здесь... Как где, где, где она? Ну вот облакиад, центральную площадь-то туда выкатилась, главная дорога. Значит, едем. Она, наверное, просто сейчас уже пускай. Лежит, лежит в кустах, бежит, ну, ползет. Да, Стреляй из да, пулемета. Да да да да. да, да, да, да, выше, выше, чуть-чуть. Подальше. Да, а Волу отточен, точно. Сейчас фугасом Сейчас путаем. Он пытался Иди. его поднять. Так, давай, давай. давай. Отлично. Я сдаю назад. Да, разлетелся на куски. Она ощупь еду, я за жопу не вижу ну, пока едем, я смотрю Впереди, впереди стреляй пулемет. Отлично! Не... Не... Огонь сейчас по метке, не крутить башню Огонь по метке, там вражеская МСП Да, вон. Попадание. Да, есть, есть. Вот они оттуда бежали с этой Уходим вперед, вперед, вперед. Они, а это наши, это наши, это наши. Все, стоп, стоп, стоп, не надо Я уже да, испугался. Вроде это немецкий же шум. Так, траншея, так стоп. Стоп. Он был траншетчик. Слева! А, это наш, блин. Черт. Это наш. Это наш. наш. Да я ж поздно увидел. Командир бежит. Впереди, брат! Траншеи! Стоп, стоп. По курсу Вместе! Готов, готов! Отлично! Впереди дымы. Наших там на карте не Это видно, свои. их нет на карте. Нет, там нет наших. Сейчас погодите, башни не верти. Опа, отлетело, отлично. Видел, тело отлетело. Право, справа, у них Туда, ралик, ралик, ралик. В ралик. ралик, я пошел. Вон еще. кройте прикройте я пошел в давай давай давай у тебя граната то есть да есть так угу. где думаю, там еще увидел переху пехота передвигается вон вон вон идет идет к Жаве. на 12 часов готовый а вы сейчас в команде так, парень, там в кустах что на кустах жабы кустах меня ралики я отнял понятно от тебя справа получается вон вон в окопе слева в окопе Стоп. на 12 часов теперь на 11 так два просто назад давай. танк на мне сейчас наступил. А, на ну, я в город, нет. да Что -то Что -то нашлись, шо, так стоп Танг. Васс. Э, 260. Там один танк. Там КТ. Не-не-не-не. Один-один КТ. КТ стоит. Посмотрите. Э, Васс. Я смотрю прям. Красный ралик, ребята, сзади заходят Угу mm -hmm. На меня выходит Обходит с той стороны здания На тебя, командир на крыше, он, он на крыше был, я уснял. Раз на крыше? Мне друг да. Не-не, он на крыше, он с крыши стрелял. Он залез по лестнице и стрелял с крыши. Еще один. Еще один? Да, по мне палец. Но уже я? со стороны. Да, да, да, да. Да, они подпугают. Андиш, я попробую тебя поднять. Пойм на меня, прямо на мне, автор. Погони, погони. Идите по меня, в так. Погоди, помяни. Браво. Ведите по акте меня ближайшей точке. Пока прям линейка не. Ну, Прям мы едем, только там впереди минут. <coughs> да, минут там стоят. Свежим, свежим. А кто за рулем? Я. Ага. Я тут гушаю. Я справа сижу. Не с тобой. Вернулся до меня. А дальше голова поворачивается. Давайте вот тут. Ювелиринка. Всем привет. привет. А где этот? Где Слип? Вас привет. А ФК пошел? Да. а Слип, не знаю. сейчас его нет слева МГ где-то или от, с точки еще. на мне пехота о! на мне! впереди меня пехота складной у тебя паровой А меня здесь да, вот примерно тут 20 там их много там и радисты и... Тихо, не гевапаемся, тут. Я одного только. Ран... Жаба, сейчас попробую пойти. Ой, они тоже бросают. Дымы, дымы, юзайте. Блин, граната. Что такое? Прям здесь, где это было. Я заславился и меня под текстуры.